Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как готовить вот такое красивое и вкусное варенье из дыни. Для этого нам потребуется 1 целая дыня, 1 лимон и около 500 грамм сахара. Дыню нарезаем небольшими кусочками, засыпаем сахаром и даем постоять в 3-4 часа. Сюда же добавляем мелко нарезанный лимон. Я от шкурки его очистила, но можно и не очищать. После того, как выделилось достаточное количество сока, ставим на огонь, доводим до кипения и варим на медленном огне 30-40 минут. Оставляем до полного остывания, затем снова ставим на огонь, доводим до кипения и продолжаем варить 30-40 минут. По такому алгоритму можно варить еще несколько раз, если хотите, чтобы варенье было более густое. Но Мне нравится вот такое. Готовое варенье разливаем уже в заранее простерилизованные банки. Варенье получается невероятно вкусное и сочное. Никто даже не угадает, из чего оно было сварено. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр!